Не говори, что видел ее обнаженной, касался трепетных изгибов тела, и что она была, была слегка влюбленной. Ты видел то, чего она хотела. Не говори, что знаешь от и до все страхи, все желания и тайны, и что любимый цвет Бордо, и что такие встречи не случайны. Скажи мне, почему любимый город этот, а не любой другой из сотни городов? Она боготворит поэтов, и сколько у нее неизданных стихов. Скажи, чего от жизни хочет, чего боится засыпание с тобой, как весело, безудержно хохочет и зарывается в работу с головой. Не говори, что видел ее голой, Цензура этого мне не простит. И что любимый вкус вишневый, и что в ее глазах огонь горит. Скажи мне обо всех ее изъянах. О том, что с ней мешает жить. Я расскажу о всех забытых ранах. О том, как можно их любить. Не говори, что видел ее обнаженной. Касался трепетно изгибов тела, и что она была? Была слегка влюбленной. Ты видел то, чего она хотела.